подойти вот пообщаться да, ну, что-то что после нового года решила к зиме да, такая. Быть скидки, да? ну по идее наверное да а я вот собственно решил тут зайти прогуляться после работы вот уставший вот, решил пойти кофе попить к примеру и тут уже еще и кинотеатр да. Слушай, тебя как зовут? Меня Алена. Хочу Ален, я Владимир. Очень, Очень приятно, Ален. А -а -а, слушай, Алена. Я понимаю, ты, наверное, сейчас занята, да? Я просто сейчас иду к подруге. Я, в принципе, должна была полчаса выйти <с отсюда. И я каждый раз сбегаю. Если ты меня проводишь до выхода, то будет очень отлично. Ты тоже занят, да? я хотел просто кофе пойти попить уже. И туда, вверх-вниз. Но есть предложение. Тогда можно просто обменяться с телефонами, да? Точно. Точно. Ты на неделю бываешь с собой? А, да, я собираюсь сюда еще завтра, но вот, <сёк> даже послезавтра. Так что. О, ну созвонимся вечерком, мы решим. Так что, ну, ты тогда записываешь мой телефон. Да, давай. <сёк> <сёк> давай. Видишь, какие мы общительные вызывают? Это, это здорово. Я считаю, что вот а, люди, которые вот как-то замкнуты в себе. Телефон в магазине. Сейчас. Алёна. Давай. 8 916. 916. Позвонить? Да. Давай. Ну, твои, я думаю, что есть точно, точно. Да? Да. Я да. Сфорный, да. О, это и я. Все Эти все цифры я. Алёна, хорошего вечера. И хорошую встречу с подругой. Прости, пожалуйста. Владимир. Да. Владимир. Точно. Да, да. В не запомнился. О, ты не запомнился. Да, хорошо. Пока. Слушай, вот там проходил, вот, заметил, ты на встречу идешь, вот решил подойти пообщаться. А, ты, наверное, здесь что-то сейчас себе покупаешь. Нет, я смущал песню, и решил узнать, что ты <laughs> Ну, какая-то иностранная по-любому, да? З... <laughs> а, узнал? И кто поет? Кто? Ход, вот чили -то -то. А, ход? Я слышал, Red Chili Pepper, а это ход. Я угадал, да? Ой. Через дефис? Нет. Слушай, тебя как зовут? Я Оксана. Оксан, я Владимир. Оксана, а ты, наверное, все-таки сюда за чем-то покупать, да, после Нового года? А, с покушать. Слушай, Оксан, я на самом деле сейчас с другом просто встречаюсь, но я говорю вот ты встреча прошла и э, не буду как-то там завуалировано честно понравилось я бы хотел с тобой встретиться кофе попить пообщаться а, и вот просто потому что у меня сейчас там друг давай обменяемся телефонами встретимся кофе попьем кстати клевая песня "Californication" называется да оксана давай номер. А что так, Оксана? Да, это проблема. А вы с ним давно вместе? Относительно мирового времени. Нет, а Оксан, давай так. Встретимся, пообщаемся. Я же не заставляю, там сразу руку сердца не предлагаю. Ты тоже ни к чему не обязывающая встреча. Пообщаемся, понравимся друг другу, продолжим общаться. Не понравимся, просто разбежимся. Названивать я не буду. Ну так, чтобы давай номер. Владимир. Да. Давай ты Смотрите, и потом... Оксана, <съем> слушай, давай поступим так. Я просто придерживаюсь такой позиции, что мужчина должен делать первый шаг. Ты Давай договоримся времени, я тебе в пятницу в 9 часов вечера наберу. И все, ты скажешь, окей, Владимир, я могу в четверг вечером в 9 часов в 9.00 набираю. Давай. Девять-шесть-два. Тебе прозвонить? Позвонить. Ну да. Что -то. Точно. Это я. Хорошего вечер, Тексан. И приятного аппетита. Пока. Стойте. А, слушайте, вот там он прогуливался. Вот заметил твою подругу. Она вот мне понравилась. Если 20 секунд пообщаюсь. А, я Владимир. Очень Галина. Галин. Не, а а... Ты можешь с нами Галин, ну, ладно, ну я 10 с тобой 20 секунд. да? 15, а, 15, да хорошо. Да, а, Галин, слушай, да. я вот говорю, бежал, вот а, понравилось. Ну вот видишь, ты сейчас с подругой. А, и просто потому, что сейчас с подругой, мы сейчас обменяемся телефоном, встретимся, кофе, попьем, пообщаемся. И узнаем друг друга. 15 секунд, только прошло, на телефон. Галин, ты пунктуально, да? Нет. 915. Тебе да. позвонить? Давай, чтобы знал, что я. Сейчас. Дай Тебя не случайно в раду нет? Нет, нет, татары есть. Татары? О. Все. Все. Все. Все. Хорошего вечера, с подругой. Спасибо Спасибо с пока. Пока, пока. Слушай. Да. Такой вопрос. Ага. Ну, Мак, ты не знаешь, где? Мак здесь нет. Нет, я не про Мак, Мак, который косметика. А, нет, Мак, который косметика не знаю. Здесь кофе? Шоколадницы, да, вот там вот есть. Отлично. Да, давайте. Пока. Я не понимаю тебя. Я не понимаю. Я не понимаю. Ван, стой. Я сам не шучу.